Привет, друзья! Формат DST или куда делись цвета? Главное, что с этим делать? Этим вопросом часто озадачиваются начинающие пользователи. Они берут файл из 20 цветов, сохраняют его в формат DST, ну потому что они так прочли в интернете, и отправляют его на вышивальную машину. И, у боже, вместо 20 последовательно идущих цветов, они видят 4 постоянно повторяющихся цвета. И прежде чем мы разберемся, как, что с этим делать, хочу сказать следующее. Если вы конвертируете какой-то файл в формат вашей вышивальной машины и не возникает никаких проблем, то и работайте с форматом вашей вышивальной машины. Но если вы сохраняете файл и возникают ошибки, например, протяжка превращается в прострочку, пропадают закрепки или пропадает обрезка, то в этом случае мы обращаемся к формату DST и проделываем следующую работу. Для начала откройте файл в программе и распечатайте к нему сопроводительный лист. Это умеет делать любая вышивальная программа и большинство конвертеров. Вам нужна цветовая последовательность. Если у вас нет принтера, то это тоже не конец света. Распечатайте файл в PDF и отправьте его, допустим, на телефон. Или, в конце концов, сфотографируйте палитру вариантов моря. С цветовой палитрой отправляйтесь к хранилищу ниток и приступайте к подбору. Выставляйте нитки в порядке их следования слева направо. При работе с многоцветными дизайнами я использую удобные приспособления, стойку, которую вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Она идеально подходит для ниток Мадейра и Аврора. Седьмой цвет у меня повторяется. Он такой же, как и первый. Поэтому я оставлю его место на стойке пустым и выставлю цвета 8, 9 и 10. Далее я выставлю все цвета с 11 по 19. Остальные места с 20 по 26 я оставлю свободными, потому что все эти цвета повторяются. Теперь можно приступать к вышиванию. Вышив первый цвет, я поставлю его на два ряда выше. Затем второй, третий и так до седьмого. Дойдя до седьмого, я посмотрю, какой цвет должен там стоять. Разобравшись, что это первый цвет, я возьму его с верхнего ряда, Вышью и поставлю на седьмое место на верхнем ряду. Затем вышлю все остальные цвета до 20. -го. 20 цвет равен 3, 21 10, 22 6, 23 2. 24-й 17-му, 25-й 12 и 26-й 11-му. Все эти цвета я просто буду брать с нижнего ряда и переставлять их на верхний в порядке вышивания. Как видите, все просто и нет шансов перепутаться. А смотреть в машину, как она показывает цвета, вовсе не обязательно. Вас интересует только порядковый номер цвета. Хорошего дня!